Всем привет! К вопросу о приборных Блин, панелях. Значит, заказал я себе нашел в Питере приборную панель с тахометром на Volkswagen t4.1.9 мой. Вот, попросил друга ее купить, за что ему просто несказанное спасибо. Может быть, он посмотрит это видео. Вот она пришла. Сейчас я ее буду растреплю ее и посмотрю, что внутри. Панели, непонятно, что это за дырка в почте, кстати, случилось Не знаю, у Димона спрошу, было такое или нет. Но, не дай бог, они тут еще пальцем лазили и потом аккуратненько заклеили все это дело скотчем. Так, ну значит, вот она упакованная, как он сказал, в газетке. В российскую какую-то газету. Так, так, добротно упаковано. уж ну, человек хорошо упакован. Так. Вот она, Вот она. Та-дам! Ну, почти тадам. Иди ты, блин. О. Приборка немного БУ. 463 тысячи пробега. Ну это нормально, тросиком можно и до нуля скрутить. Дизельная. Так, значит, сейчас немножко поподробнее о ней. Немножко поподробнее Так А значит смотрим все Смотрим все ВДО 920 Свечи накала Тахометр Дизельный, все как надо, чин по чину Тут какие-то часики, видимо Или еще что-то, тут еще должна быть кнопочка Для того, чтобы переключать здесь всякую херню Ну это мы потом сделаем Поворотнички, самое главное, как надо Вон они вверху Крутяк крутяк просто просто наикрутейший крутяк ребятки вот такая вот отдала я за нее э, 2000 но ну, будем надеяться что она еще и рабочая до да, кучи то есть ну димка ее не проверял да и в принципе неизвестно вообще какая она рабочая была на самом деле или не рабочая значит здесь у нас вот такое вот э, мероприятие все не знаю, у моей приборки такое же все или не такое. Но вот это вот дуло точно такое под спидометр. Однозначно. Вот эта фишка точно-точно-точно такая же. А, не знаю, что это, наверное, для тахометра вот эта фишка, но у меня такой точно мандулы нету. Так что надо будет искать для тахометра, наверное, выход. Вот он такой. Ну, по крайней мере, хотя бы приборка стах будет, и то хорошо. Вот такой вот тут три штырька этих, видите. Хотя, может и будет там хрена короче, разберешь. Ну ладно, там разберемся мы. По ходу движения. Тут спидометр. Дождь пошел. У нас тут лампочка подсветки. Прибор. Это, видимо, номер ее. 81-117-657. У меня тут такой свет просто Так, ну вот, в принципе, она. Volkswagen, как надо, Audi ВДО, Made in Germany. Ну, короче, в общем, я доволен Она, видно, что она прям БУ Но достаточно очень культурная Там внутри нету ни пыли, ничего такого Видимо, может быть, либо разбирали и чистили, но вряд ли Вот, ну, вот такой вот запил видос Про мою приборную панель, которую заказал Напоминаю, дал я за нее 2000 рублей Спасибо за просмотр. Может быть, кому-то что-то помогло. Если что, пишите комментарии или спрашивайте вопрос, какие-то, любые отвечу. Ну, всем пока. Спасибо.